Всем привет! С вами в эфире Портал 713, я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня мы с вами поговорим об истории права и поговорим, что из чего вытекло и как все создавалось. Для того, чтобы понимать норму права, нужно понимать причины следствия и нужно понимать те события исторические, которые происходили для того, чтобы эта норма права родилась и появилась на свет, и была применима. Это один немаловажный факт. И второй немаловажный факт, что помимо исторических событий, нужно еще и понимать божественные законы, так как в этом мире все устроено. То, что мы привыкли называть эзотерикой, то, что у нас повсеместно высмеивается, да, люди, которые увлекаются, занимаются эзотерикой, стараются идти развитием духовного пути, развивать себя духовно, пытаются познавать этот мир во всех красках, да, через божественность, через понимание божественного и всего остального. Эти люди, системы очень жестко высмеиваются. Для чего, ребят? Дело в том, что понимание духовного и понимание, как все здесь устроено на этой земле, то есть вот эти основные правила игры, да, про то, что я вот всегда всем говорю, вы разберитесь в персонажах, когда вы разберетесь в персонажах, кто есть кто и за кого играет, вам станет все понятно, вам станет интересно играть в эту игру. Но почему-то, почему-то, вот само вот это знание, что здесь помимо человека есть еще другие персонажи, оно скрывается. И также скрывается знание, кто такой человек, да, как, как человеку самого себя самоидентифицировать то вообще. Я человек или я не человек, а какие еще есть существа, да, кто еще кроме меня есть. И у человека, конечно, закрадываются какие-то подозрения в течение жизни, да, что тут, ну, какой-то вот непонятный, да, человек. Ну, мы как делаем? Мы же вот всех меряем по себе, по большому счету. У нас так мышление устроено. Вот я такой, значит, он тоже такой. Но как это он меня не понимает? Но ну, меня же совесть грызет, а вот он такой творит, его совесть не грызет. И почему ему можно так делать, а когда я так делаю, мне нельзя, меня наказывают. Но я думаю, что у вас такие события, вот такие случаи были у каждого. Вот абсолютно у каждого. И также мысли были такие у каждого. Вот мы делаем, шкодим вместе, да, но однако Танечку по головке хвалят, а меня, значит, наказывают, в угол ставят. Почему? В чем такая несправедливость, ребят? Что вообще в этой жизни происходит? Почему законы в судах не работают? Но я же вижу, что нарушается, вопиюще нарушается закон, причем просто аморально нарушается закон. Но я прихожу, понимаете, и я проигрываю в этих законах а кто-то выигрывает, кто явно в наглую нарушает эти законы, выигрывает. Что же такое, ребят, что происходит? Я думаю, что каждый столкнулся с этим, и вы не понимаете, что происходит. Так вот я вам скажу, вот все, кто там посмеивается, да, эзотерика, не эзотерика, там еще какие-то, ребят, вы очень глубоко ошибаетесь, очень глубоко заблуждаетесь и ошибаетесь, потому что для того, чтобы знать и понимать законы, все, которые здесь сейчас написаны, нужно хорошо знать и понимать все эзотерические науки, которые есть на планете Земля. И что такое оккультные науки, и что такое демонизм, и что такое все остальное. Понимаете, что такое божественное слово и божественные законы, что такое законы мироздания. Если вы в этом не разбираетесь, то о каком праве может идти речь? О каком праве вообще в принципе? Да? Почему, почему э, у одного работает, у другого не работает? Почему так? Да потому что он живет в той области, понимаете, он понимает, где он живет, и он понимает, какой закон к нему применим, а какой нет, а вы не понимаете. Потому что вы-то как соотносите людей остальных, да? Они такие же, как и я. Нет, ничего подобного, ребят. Так вот, у кого сейчас сломается мозг, заранее, заранее приношу извинения, но, ребят, вас из морока пора выводить. И сегодня мы это будем делать очень жестко. Поэтому, кто не готов, ставим на паузу, идем пить чай. Вот. А все, кто готовы, берем ручки, бумажки да, и садимся, будем внимательно во всем разбираться. А моя задача вам указать на факты, на определенные факты и на определенные вещи вас, ваше внимание направить. Пожалуйста, если вам будет сложно, трудно, да, там еще какие-то у вас возникнут различные недопонимания, Google вам в помощь, все есть в открытом доступе, ребят. Лекция будет взрывающая мозг, поэтому я вас прошу подготовиться морально к этому. Вдохнули, выдохнули, да, приготовились и поехали со словами «ну, допустим». Ну, допустим, когда-то, когда-то Бог решил создать человека. И поселить его на земле. Вопрос, для чего это ему было нужно. Такой вот риторический вопрос. Ну, для чего? Ну, допустим, Бог хотел своим детям преподать урок. Да, и сделать некую школу. Какую школу? Ну, вот такую вот школу становления богами. Да, придать вот их научить быть богами. А как их научить быть богами? Ну, Как? Ну, наверное, показать им, что такое хорошо, что такое плохо, да, показать им, как творить и, и как растворять, показать им а, всю красоту этого мира, да, и все ужасы этого мира, ну, наверное, как-то так. Да? То есть по большому счету Землю можно отнести как некая такая большая учительская система, большая тренировочная база для спецназа, который хочет стать впоследствии богами. Да? Такая фабрика по огранке бриллиантов. Сначала эти бриллианты надо откопать, да? потом как-то вот доставить на производство и, собственно говоря, сделать огранку. ребят. Вот, но если вот смотреть все вот под такой вот призмой, да, то мы понимаем, что Бог поселил на землю человека, и, наверное, изначально, как нам говорят священные писания, у нас появились некие божественные законы. Но первый божественный закон это закон таков, что мы все дети Божии, да, и это все понятно, это не протестовывается. Все дети Божии, конечно, вот. То есть не рабы, не кто-то там, дети Божии, Он нас создал, он нас родил, он нас сюда поселил, да, он нас создал. Куда он поселил, ребята? Он поселил на землю, на землю. И это надо понимать, что раз он нас поселил на землю, то Бог, как любящий отец, естественно, должен заботиться о своем детятке. И по божественным законам, рожденному на земле человеку принадлежит все что есть на этой земле то есть все ресурсы все леса поля, луга, птички мышки там цветочки бабочки ягодки грибочки, нефть вода вообще все все солнышко все принадлежит человеку по божественным законам и принадлежит оно ему по праву рождения по праву ступления ногами на землю принадлежит все человеку понимаете о чем речь? В естественном праве закреплена такая норма, что каждый новорожденный наделяется земельным наделом 100 акров. Для чего? Для того, чтобы он вырос на этой земле, смог построить дом, прокормиться с этой земли, да, привести туда своих детишек. Ну, я не знаю, там меры, меры акры были или аршины, в чем-то там мерили. В общем, не, не суть, ребят, я помню цифру 100. Вот. И понимаете, в чем дело, что это... Само по себе показывало родовое имение, родовое поместье. Что такое родовое поместье? Это не ваш конкретный дом это дом вашего, это земля земли вашего рода. Да, когда там были тверские губернии, там еще какие-то губер, целыми губерниями жили рода. То есть были а, целиком и полностью огромные родовые имения которой каждому рожденному по естественному праву выделялась земля, и она выделялась не абы там, где попала, да? а она выделялась где там, за забором. Вот, вот за забором твоих там оршин. И все, пошли, там старшин отмерили, вот все, твоя, Васька, земля. вот Выйдешь замуж, там же, женишься, пожалуйста, дом поставишь, все, все твое будет. Твоим детям за твоим забором 100 метров там или 100, 100 аршин. И так далее, ребят, понимаете? То есть выделялся земной надел для того, чтобы человек мог себя обеспечить, себя и свою семью. Ну, естественно, когда какие-то там родственники умирали, да, родовое имение, оно вот, ну, как бы, позакольцовывалось по кругу, да, расселяли туда, куда можно было, где уже там дома были и так далее. Вот, ну, то есть человек использовал свой надел рационально. Эти земли пользовались, конечно, человек был хозяином, за, за всем же надо ухаживать и так далее. То есть не было такого, что э, захватывалась прям земля неконтролируемо, да, то есть давайте, поехали, поехали, и там от Москвы до Владивостока там какая-то семья себе траншею вырыла, да, ну, не было такого, все было органично, все было в мире и согласии с природой, вот. Но тем не менее нам рассказывает история, что были какие-то невероятные войны, как-то вот они так потрясли мир, что пришлось в этих войнах изобретать какие-то другие законы, вот. Ну, естественно, где у нас были все войны? Где-то на, на тех землях, где было мало суши, но было много воды. Да, в основном там какие-то корабли, пушки, все дела, какие-то морские армады и так далее. Вот. И э, таким вот образом нам рассказывают, что у нас возникло так называемое на воде морское право, оно же адмиралтейское, оно же... Торговое право, оно же коммерческое право, да, все, в принципе, одно и то же. То есть право, которое было создано для а, торговых судов, для торговли, для тех, кто жили на воде или, в принципе, вели свою торговлю на воде, да, то есть связано с водой. Вот. и там были свои какие-то очень интересные условия, потому что, сами понимаете, в то время какие были корабли, сколько они там шли с той Европы до Америки обратно, там успевали и дети родиться, там успевали все и пожениться, и умереть, и что там только не было, поэтому собственно говоря, надо было как-то выкручиваться и какие-то законы делать. Но это с точки зрения истории, да. Сейчас такой момент. Параллельно на континенте создавалось Рим, так называемое римское право, вот, и там уже какие-то были применимы континентальные законы. То есть тоже надо было что-то на земле с народом делать, вот. Ну, помимо этого еще было там всякие разные права развивались своим чередом, да, своими какими-то ветками было у нас и и церковное право всякое разное было также, очень интересно, ребята, на минуточку, так называемое конклюдентное право, да, которое основано на действии бездействия недееспособного дебилов, который там не понимает, что творит, вот, ну, там было все просто, что ему объяснять, сделал, все попал. Свидос. Вот, ребят, так, чтобы вы понимали, любое право, любое, будь то естественное, будь то, я не знаю, адмиралтейское, будь то римское, будь то конклюдентное, в принципе, вращается вокруг до да около двух понятий. Первое понятие, кто виновен, и второе понятие, кто за это будет платить. Все. Любое право. Вот если вы будете смотреть на закон с этой точки зрения, вам станет сразу все понятно. Вот, в другие дебри вдаваться особо не, не стоит. Вот, просто вам утрированно говорю, кто виновен и кто за это все будет платить. Все, других вариантов нет. Вот, но значит, так все случилось. Если смотреть на исторические факты, то на, нам будут рассказывать, что была Первая мировая война, там страшное дело, короче, всех поубивали нафиг. Вот, но так удивительно, что в этой войне победила США. Ну, вот представьте себе, вот эта вот маленькая конторка, да, с гулькин нос, она победила Великую Тартарию, Великую Монголию, Маньчжурию тогда была, да, в то время, великая, величайшая, да. В общем, она как-то всех так разгромила нафиг, как любопытно, вот вообще, что вы говорите, да, как эти... Как хохлы любят говорить, что вы говорите мне? Вот, вот я тоже вот сижу, читаю историю, думаю, ну надо же, а как, как интересненько они так все сложили. Да? Самое главное, все почистили со всех, со всех э, источников, что ни, ни до чего докопаться нельзя. Ну, допустим, хорошо. Кого-то там где-то кто-то поубивал, и в 1837 году нам провозгласили, что ребята... Вот, дело дрянь, короче говоря, будем все жить по морскому праву, потому что США у нас теперь нами всеми правят, вот, они победители, а вы побежденные, поэтому вы должны платить, значит, дань. Кому платить дань? Не, не стране, ребят, вот в этом-то и прикол, не стране. А создается некая, значит, федеральная резервная система, ФРС так называемая, и вот этой ФРС, все, абсолютно все, даже Штаты США, должны платить дань. Вот, дань в виде налогов, сборов и так далее. Очень интересная вообще получается история. На каком таком понятии это все базируется? Непонятно. Ну вот они так решили. Сейчас мы имеем некие исторические факты, имеем, что имеем. Да? А, значит, что мы видим? Как же они эту всю лабуду организовали? Ну, сейчас будем по факту рассматривать. Значит, что нам говорит морское право? Оно нам говорит о том, что была войнушка по факту. По факту вот с 1837 года действует морское право. Значит, ФРС все захватило весь мир. Вот. И все страны обязаны им подчиняться. Почему? Потому что страны стали колониями. О как! Понятно. Дальше. значит, Все рожденные по морскому праву трижды умершленные. Все рожденные дети, начиная с 1837 года. Значит, как они трижды умерщвленные? Первый раз они умерли в утробе матери, потому что создатель, созд... производитель ребенка по морскому праву является отец. Он помещает свое семя в лона матери, где он утопает в ее околоплодных водах. Так, чтобы вы понимали на минуточку. Значит, когда мать его рожает, то это называется по морскому праву произведением, производством товара, выпуском товара через родовые пути. Вот так прямо написано, ребят, выпуск товара через родовые пути. Где, значит, медицинские работники этого ребенка принимают и записывают в качестве, вот тут только вдумайтесь, неопознанное тело мертвого ребенка. По тем же данным ВОЗ и по регламентам ВОЗ значит, ребенок, ни один ребенок не записывается мертвым, если нет доказательств, что он жив. Понимаете, какой прикол? Вот. Поэтому. Значит, вот это вот второй раз они записывают, что этот ребенок мертвый, когда значит, медсестра или кто-то там его принимает из лона матери, то есть из родовых путей вытаскивает. То, что вы говорите, что ребенок живой и живорожденный, да, сейчас мы до этой темы тоже дойдем. Он живой и живорожденный. Но по данным ВОЗ, по, по правилам ВОЗ, во всем мире установленном, ребята, это открытая информация. Вот этот ребенок записывается как Джон До или Джейн До. По американской системе, да, неопознанный труп. Что дальше происходит? А дальше происходит следующее. Что мамочка с папочкой приходят куда? В отдел ЗАГСа. И в этом отделе ЗАГСа они получают что? Свидетельство на ребеночка. А мы знаем с вами, что такое свидетельство. Свидетельство это когда есть свидетели, да? Так что же, же мы все засвидетельствовали-то? Чего медсестра, что ли, не видела, что ребенок родился? Чего она в свидетели-то не пошла? Нет, ребята, кто берется свидетелем? Мама, папа. Ну, кто там пришел, да, и кто? И работник Минюста. то есть работник ЗАГСа. Они являются живыми свидетелями. Какого факта? а факта уголовного преступления матери. Так вот, ребята, свидетельство о регистрации э, рождения ребенка да, является свидетельством о преступлении матери по, по морскому праву. Значит, в чем прикол? Во-первых, в этом свидетельстве, <laughs> в свидетельстве не написано, что ребенок рожден женщиной. Вот, свидетельстве зарегистрирован. Понимаете, появляется слово «зарегистрирован», то есть свидетельство регистрирует какие-то факты. И так и называется «запись актов гражданского состояния» в ЗАГСе, зарегистрирован органом ЗАГСа. То есть создается некая регистрирующая запись, и ребенок ваш не рождается, а ребенок ваш появляется на свет путем регистрации. Понимаете разницу между словом рождается и регистрируется, да. И что же вы получаете по свидетельству о регистрации, да? так, так называемого свидетельство о рождении? А, нету там свидетельства о рождении никакого, оно только так называется. Свидетельство о рождении. Открывайте свидетельство о рождении, и смотрите, да, что там, зарегистрирован органом ЗАГСа, -та, -та, -та, -та, -та, та Слово зарегистрирован, ребят. Все остальное это туфта, которую вам впаривают, что якобы это свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении, тогда свидетели должны быть медсестра или врач, который принимал у вас роды. Понимаете? Вот в чем фишка, вот в чем надувательство, а люди не видят этого дела. Поехали дальше. Значит, свидетельством о рождении создается так называемый бумажный человек. Что значит бумажный человек, ребят? Это значит, что он создан только на бумаге. Вы его зарегистрировали на бумаге. Вот, все, что вам пишут в свидетельстве о рождении вашем любимом, это все фигня, это все для вас, чтобы вы успокоились, чтобы вам пустить пыль в глаза. Да, вот написано свидетельство о рождении. Такая-то такая-то, родилась, да, родилась такого-то числа, место рождения пишут, да. А дальше что написано? о чем 2005 года такого-то месяца ну к примеру до да, 2005 составлена запись акта о рождении запись составлена понимаете запись и написано место государственной регистрации все вот с этого момента вашего рожденного живого ребенка умертвляют юридически умертвляют в третий раз. Повторюсь еще раз. Первый раз ребенок считается утопшим в водах матери. Второй раз значит, ребенка из вод матери спасли по морскому праву. Да, всех, кто там за, за бортом спасли, он изначально считается там мертвое неопознанное тело. Его не признают живым. Потому что никто не доказал, что он жив. Никто не подал. Мамочка не заявила, что ребенок жив. Он признан, значит, второй раз мертвым. Да? И когда выписывают свидетельство о рождении, вот этим свидетельством о рождении признают третий раз, что ребенок мертвый. Почему? Потому что написано свидетельство о рождении. Рождена такая-то, такая-то, такого-то числа. Это все пророждена, Пишется «Мать, которая рождена». Да? Вот, причем э, в метриках у ребенка указана еще и девичья фамилия матери. Я сейчас расскажу, зачем. Вот, пишется вот эта вот история. А дальше все, ребята, а дальше его убивают. Написано, чем его убивают. А его убивают по морскому праву, значит, место государственной регистрации, дата государственной регистрации. То есть ваш ребенок, грубо говоря, родился 15 -го числа, да, а 18 вы его убили. Вот этим вот актом. Потому что, ну, даты разные. Дата рождения дата выдачи свидетельства, она разная, да, вот. И она не, не день в день выдается. У некоторых, у некоторых, вот я очень много видела свидетельства о рождении, где выдано прям в день в день, да, счастливый папашка на родостях бежит а вот это свидетельство получать, и он не понимает, что он не дал ребенку шанса даже выжить. То есть изначально мертвый ребенок был. Тех, у кого там хотя бы пару дней было, да, у них еще там есть там много шансов. Так вот, ребятушки, Значит, смотрите, какая получается история, что три раза, три раза ребенок умер шлен по морскому праву. Если три раза вызывается душа, и три раза говорят о том, не заявляют, что душа имеет живое тело это по морскому праву так написано, то все, он считается мертвым на веки вечные. И возрождению не подлежит по морскому праву вообще никогда. Поэтому как бы вы там ни бегали, да, не носились со своим свидетельством, что бы вы там ни подтверждали, вы мертвы на веки вечные. Но вы мертвы как человек на веки вечные. Но создался и живет в системе, в электронной системе, создался бумажный человек. Что такое бумажный человек? Бумага бумага, вот на бумаге, вы живете на бумаге, то есть это даже не вы живете, то есть создается некий аналог, субъект права, который живет на бумаге, бумажка, перешли в бумажную форму, все, раб бумажки стал, вот те люди, которые еще до сих пор не понимают, что, Оля, мы понимаем, конечно, человек, это все хорошо, да. но дайте нам бумажку, какую бумажку? Бумажку, С бумажкой можно общаться, только бумажный человек общается с бумажным человеком. То есть это, это не живое, не одухотворенное, не живое. Вот оно в бумажке и родилось. Живой человек умер, о чем свидетельство о рождении говорится, а бумажный человек родился. Это понятно? Про свидетельство о рождении всем понятно? Поехали дальше. Дальше будем разбирать очень веселую вещь, ребята. Значит, 15 декабря... 1791 года США выпустила такую вот очень классную книжку, называется она Били правах. Я думаю, что все про вас об этом, все про это слышали, вот. И там значит есть такой пункт, который до сих пор действует с этого времени. И он не, никем не опротестован, и он не может быть нарушен. Никем и никогда. Так, чтобы вы понимали. Значит, почему? Я расскажу. Потому что одна из областей естественного права, сейчас мы уйдем чуть-чуть туда, гласит следующее. Кто первый встал, того и тапки. Понятно, да, что если ты пришел, провозгласил, тут моя земля, колышки поставил, все кобздец. Твое навечно. Если ты трижды это огласил перед всеми, все, там, на каком-то вече, там, своим пришел, сказал три раза, огласил, все, оно твое. Никто не имеет права протестовать, понимаете? Вот, поэтому, ну, трижды... Это я уже погорячилась вообще, огласил всем, да, все, все, все, твое навеки. Вот, поэтому, ребят, смотрите, 15 декабря 1791 года выпускается вот этот билет правах. Там на самом деле всего 10 статей, что смешно. Значит, первая статья, я вам просто сейчас вот ржаку расскажу. Первая статья гласит так, Конституцию сейчас нашу все вспомнили, да, что а, единственным законным средством платежа, является золото понятно да вот. то все что у нас написано да является рубль российской федерации ребята тоже лапша на уши вот кто первый встал того этапки вот биль о правах был создан в сша соответственно он первый создан но он действует на весь мир все, его нельзя не переплюнуть, не ни отменить, ни, ничего нельзя сделать. Вот, ну ничего, все, биле, права действует И там написано, золото, -та". все, до свидос. Единственным законным средством платежа является золото. Вот, следующий закон, который там написан. Там написано, что э, единственный, кто может заключать трасты, это США и ФРС. Все. Кто может заключать трасты? Трасты мы знаем, да, это большие денежные займы между государствами там, и так далее. Выделяются трасты под определенные территории, под определенное население на этих территориях и т.д. С, Ш, А. В лице ФРС. У, все, ребятушки. Все остальные, кто значит, создает свои территории, государства, республики, не имеют права выпускать трасты, не имеют. Они могут только в качестве присоединения к существующему трасту создаться, только в рамках этого, больше не имеют права. Но как они могут присоединиться к трасту? К трасту можно присоединиться только через конституцию, только через конституцию, больше никак. Соответственно, любая конституция есть не что иное, как трастовый договор. Это значит, договор присоединения к действующему трасту. А какой траст действовал? Ну, надо разбираться, какой траст действовал в этот временной период. Почему одна конституция, потом другая конституция? Да, Потому что к трасту переприсоединялись, траст закончился, а там надо другую конституцию выпустить, переприсоединиться к другому действующему трасту и так далее. Прописывается это все дело. Естественно, народу это все не показывается. Вы думаете, Конституция это про вас, ребята? Нет. По морскому праву Конституция это, это договор присоединения к трасту ФРС. Конституция вообще не про людей, там никого нету, там даже граждан нету. Вы что, че, о чем вы? Это то, что вы читаете, это не про это. Конституция по морскому праву вообще не для вас и не для судов абсолютно. Это именно договор присоединения к трасту, который говорит, что некая торговая корпорация в лице Российской Федерации присоединилась к трасту, который был выделен СССР. Последний траст СССР выделялся в 1977 году. Вот тогда была создана траст СССР, вот какой-то там, на сколько-то там лет, да, и а, под Российскую Федерацию траст никто не выделял, им отказали. А поскольку им отказали, им ничего не осталось, как а, прозитировать на том трасте, который есть. В 22 году траст СССР закончится. Все, приехали, да? Все это знают, 21 декабря 22 -го года. Траст СССР заканчивается, и все. И умерла так умерла, что называется. Поэтому, а, что мы имеем по факту? Вся тема СССР, которая сейчас, кто бы там что ни говорил, 1936 -го года кто там Конституцию возражает, 1977 -го года кто там, какой-то там еще, ребят, но ну, Конституция это вообще не про вас. Почитайте внимательно морское право. Конституция это договор присоединения к трасту. То есть под, эту, под этот договор выделились деньги на развитие страны. Там про вас вообще ничего нету. Там вы, вы, там, вы думаете, там ваши права? Вы думаете, что у вас там реальное мироустройство будет? Да там вообще всем плевать абсолютно. Выделялись под это деньги. Поэтому, если вы посмотрите, какие временные отрезки имеют. У нас было четыре конституции СССР. 4. Посмотрите, какие временные отрезки. То есть там реально распределялись баблищи. Вот. И баблищи заканчивались, создавалась новая конституция. Заканчивались баблищи, создавалась новая конституция, потому что каждое провозглашенное государство обязано быть наделено деньгами. Да, давалось как бы взайм определенные деньги – ты на эти определенные деньги, как власть этого государства, должна создать такие условия, чтобы окучить население по максимуму, потому что население это что? Это биоресурсы, из них можно все выкачивать. Каким образом все выкачивается? Все очень просто, создается некий бумажный человек, который существует только на бумаге, живые люди умершвлены, нету ни у кого никаких прав. Абсолютно ни прав, ни свобод, ни хрена нет у человека. Нету, есть бумажный человек, которому вменяется. Ну, он же дебил-недеспособный. Вот нам, живым, вменяется следующая история: что товарищ, значит, поскольку ты дурак, вот и не лечишься, значит, мы, для, мы за тебя сделали некое юридическое лицо субъект права Российская Федерация. Вот этим субъектом права. Управляю я как представитель государства, да, Владимир Владимирович Путин, ну или там какой-то определенно назначенный в соответствии с твоим регионом. Смотрим, какой у тебя zip номер и нын Да, Ты же живешь, у тебя есть место жительства. Вот смотрите, где вы там прописаны, зарегистрированы. Почему вы зарегистрированы? Потому что бумажного человека можно только зарегистрировать. Невозможно. А живой человек, он живет на земле, вот, а бумажного можно только зарегистрировать. Так вот, ребятушки, где вы там зарегистрированы? Посмотрите на свой zip номер Ну, это Всемирная почтовая организация, да, у них zip номера у нас это ННН называется. Вот каждый ННН является объектом налогообложения в ФРС, ну, в США. Платит не целиком вся страна, а каждый субъект. А субъектом является регион с привязанным инанин говорю вру вру индексом индексом ребят вот значит с привязанным индексом ну вот у меня допустим индекс 109 651 вот надо смотреть кто опекун поэтому 109 651 все никакой там не ни вася путин не не <соценно> все остальные да не мэр москвы нет вот именно кто вот к этому зипу привязан кто там за меня несет ответственность вот вот этот вот товарищ Вполне возможно, я допускаю, да, поскольку у нас все силовые структуры, они провозгласили меморандум, значит, служению вот этим вот всем, всем вот этим товарищам, Вот, вполне возможно, там кто-то из ведомств силовых структур, ну там уж поди разбери, документов я не видела. Поэтому говорить за это честно я не буду, но то, что это прописано в праве, это факт, да, что ваш, ваш опекун, является тот кто прикреплен к вашему zip номеру ну к этому к индексу вот а уж кто там прикреплен Фиков его знает об этом история умалчивает поэтому все вот эти зарницы, и шарады а, с опекунами на юпике ребята это все чушь собачья это это не работает я вот сразу вам объясняю да были такие вопросы не работает значит опекун ваш по zip уйдет и по ЗИПу, я так думаю, что можно узнать в каких-то системах, в америкосовских, залезть туда, посмотреть. Так, ладно, поехали дальше. Что мы еще из этого можем извлечь, такого интересного из нашего морского права? Значит, в 1837 году, когда была вот эта вот история вся провозглашена, да, что вот трижды умерший ребенок создается бумажный человек, так его называют соломенный человек, он там во многих литературах персона, тоже во многих литературе встречается, это все равноценные, равнозначные понятия. Мы будем использовать бумажный человек, да, чтобы было понятно, ну или физлицо, вот у нас, у нас физлицо используется, ребят. Значит, по международному праву бумажный человек. На физлицо. Значит, в 1837 году вексель стал приравненный к... Ой, свидетельство о рождении приравняли к векселю. То есть, значит, вы приносите из роддома форму, по-моему, она как-то называется 103 у да, форма о рождении ребенка, если я сейчас не ошибаюсь. Да, 103 у медсправка. О рождении ребенка корешок остается в медицинском учреждении. Вот, вы приносите это все в отдел ЗАГСа, корешочек, и вам выписывают свидетельство о рождении. Тем самым вашего ребенка законным образом умешляют юридически и создают бумажного человека. Но свидетельство о рождении это вексель. Это вексель, ребят, во всех нормальных странах, кроме нашей, особенно в исламистских странах, я вам сейчас скажу великую тайну. Значит, во всех странах э, люди приходят с этим векселем. А почему он вексель? Потому что по морскому праву все, все что написано красной ручкой, является документом. Да? Если вы откроете любое свидетельство о рождении или там свой паспорт, вы увидите, что номера написаны красным. Все, что написано красным, оплачивается. Это деньги. Все просто. Вот, поэтому э, номера векселей пишутся красной пастой всегда, красным цветом. Э, значит, в исламе, когда рождается ребенок, несут вот это свидетельство о рождении в муниципалитет, и муниципалитет выплачивает, э, короче, сумму на воспитание ребенка. Но это не льготы, не пособие ни в коем случае. Почему? Потому что в морском праве, когда человек соглашается на льготы и на пособие, хоть на одну копейку, неважно, не в, не в морском праве, ребят, в римском, прошу прощения, в римском праве, когда человек соглашается хоть на одну копейку, он признается рабом. То есть только рабам нужны льготы, пособия, пенсии, выплаты, дотации и так далее. Только рабам. Свободному вольному человеку дотации не выплачиваются. Выплачивается законно причитающаяся прибыль с земли, с ресурсов и со всего остального. Если у вас где-то написано пенсия, льготы, пособия, еще что, то возмещение там чего-то, да, все, ребята, значит, у вас стоит галочка, а, там, между прочим, вот все, кто столкнулись с этим, оформление пенсии, оформление льгот там и так далее, с вас требуют очень много документов, очень много документов. И это все не просто так, потому что во всех базах надо поставить, что вы признанный раб понимаете, вот этот ваш бумажный человек стал признанным рабом. Кстати, вы, вот я вот говорю все время, вы, вы, вы, вот чтобы вы знали все. Вот я сейчас говорю, когда вы, я обращаюсь к вам, ко всем, ну, как к как как некому а, сбору людей, да. Но самое веселое, ребят, самое веселое, что по морскому праву, ты, именно ты, ю, да, ты, это обращение к человеку непосредственно тыкают ему, ты, человек. Когда говорят «вы», подразумевается торговая корпорация в совокупе с живым человеком, с его торговым именем, с бумажным человеком, да, с вот субъектом права физическое лицо или бумажный человек, как угодно. И все, что на него оформлено. ИП, юридические лица видео виде ООО, АО и так далее. То есть когда говорят «вы», Тогда говорят как раз-таки именно о совокупности, о конгломератах. Вот в чем прикол, понимаете? И э, здесь надо различать, да, Лю люди с людьми разговаривают на ты. Почему у нас раньше всегда было ты, а сейчас нас приучили всех выкать? Вот, вот вели нам советским образованием, да, что вы это якобы культурно. Нет. Здесь в здесь культуре речи никакой не идет. Да? Почитайте классиков. Классики тыкают друг к другу, и ничего тут в этом страшного нету. Но нас к этому приучили с детства. И неспроста. Я докопалась, почему приучили, потому что, оказывается, обращение на вы позволяет на вас навешать всех собак то есть и бумажного человека, чтобы вы не растождествляли. Это все сделано для поддержания вашей недееспособности. Нет информации, нет знаний, человек дурак, все, Что с него взять? вот Соответственно, ему нужен опекун, потому что он сам не соображает. Ему нужен доверительный управляющий, который будет управлять его ресурсами. А какие у человека ресурсы данные по рождению естественным правом? Земля, недра, там леса, поля и так далее. Да? Вот. вот такая вот печалька. Поэтому, когда вы... И если это не относится к группе людей, то понимаете, да, что с вас что хотят. На вас хотят повесить все, и ваших бумажных там физлиц и так далее. Так, давайте сейчас пробежимся по тому, что же такое человек. Все вот говорят, вот, Ольга, вы разрабатываете тему человека, но не рассказывайте, кто такой Человек. Не рассказываю, да, кто такой человек. Значит, смотрите, по естественному и морскому праву, и по римскому праву, и по церковному это все разбросано, как, знаете, такие маленькие песчиночки, и это все надо собирать. Так вот, я собрала, ребят, и вот такая картина нарисовалась. Значит, человек. Кто же такой человек? Человек – это тот, кто состоит из крови, плоти и костей. У человека есть душа и дух. У человека есть сознание и разум. Человек, живущий на земле, на земле живущий человек. И человек использует и обладает энергией Творца. Также человек имеет пол. Вот что такое человек, ребят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А еще человек имеет место жительства семь. А вот место жительства. Живет он на Земле. Вот это все прописано в Законе. Что такое человек? Состоящий, еще раз повторяю, состоящий из крови, плоти и костей, имеющий душу и дух, имеющий сознание и разум, живущий на Земле, обладающий созидательной энергией Творца и обладающий местом жительства, имеющий пол, мужчина или женщина. Вот что такое человек. Возвращаюсь к морскому праву и к вашему любимому живой живорожденный. Значит, тема живой требует подтверждения обязательно. Три раза объявления. Вас три раза объявили умершим. По морскому праву это, оживление невозможно. Там прям четко, ребят, так и прописано. Невозможно. Какие бы вы афидевиты не писали, а по не писали, что бы вы не делали, вы три раза уже умершлены. Надо было вот в этот вот период заявляться. Значит, скажу следующую уловку. По морскому праву, когда рождается ребенок, ваш опекун, тот, который... Вот вы пришли в отдел ЗАГСа, да, у этого ЗАГСа, ЗАГС, как правило, пишет, где он там что зарегистрировал. Вот, вот это вот место регистрации, место, смотрите его ZIP номер вот именно ребенка, вот, который записан в свидетельстве о рождении, ребят. Смотрите ZIP номер И вот по этому ЗИП-номеру есть опекун вот этого региона, людей, которые там живут. Вот, он является пекуном вот этого ребенка. И он является выгодоприобретателем, а сам человек становится убыткоприобретателем. Ну, он не способен, он же не понимает, да, что на него вешают всех собак. Вот. И с этого момента все, что бы вы ни делали, это бесполезняк. Более того, живой, да, живой можно было заявить вот в эти вот дни, когда ребенок родился в медучреждении, пока вы не дошли до, до ЗАГСа. Дошли, все уже без призняк. Живорожденный, опять же, да, ну как, как живорожденный? Понимаете, с темой живорожденных, вот я возвращаюсь как раз-таки к началу нашей лекции, почему я говорил, да, насколько важна тут духовные знания, эзотерика и так далее. На нашей земле, живет несколько типов существ. Ну, если образно их так разделить, кто не в курсе, да, там сильно под стол не падайте. У нас здесь живут не только человеки, у нас здесь живут роиды, живут роботы, живут человеки. Три вида существ. Значит, роботы и человеки они живорожденные. И те и другие рождаются. Вот роботы, некоторые роиды рождаются тоже некоторые. Вот, поэтому говорить о том, что живорожденные относятся к человеку, нет, это не так. Не относятся о том что он живой они все живые понимаете поэтому тема живой живорожденный эта тема не относится к человеку абсолютно все живые живорожденные но ну, кроме тех роботов которые как они называются роботы пелевины которые создают в искусственных условиях такие тоже есть вот все остальные живые живорожденные. То есть технологии, ребята, ушли уже далеко. Вот. И даже инопланетные существа рождаются в таких вот нам привычных телах. Вот. Ну, некоторые, правда, в свои ходят, но тем не менее. Поэтому это было всегда, и это было испокон веков, и это всегда знали, что мы здесь не одни, ребята. Если вы этого не знаете, это ваши проблемы, что называется. Да? Незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому, когда вы бегаете, доказываете, что вы живые живорожденные, над вами тупо ржут, Потому что все должностные а, посты занимают, занимают роиды и роботы. И, и уж они, поверьте мне, они эту тему знают. И знают они ее по рождению. Вот. Поэтому ну, понимаете, вы их там насмешили ежа голыжопой и, и, и больше эту тему никуда не приткнуть. Ни живые, ни живорожденные. Никакие. Человек звучит гордо. Почему? Потому что вот у него есть эти характеристики, которые мы перечислили. Тема оживления, в принципе, законным способом работать не может в рамках морского права. Не может. Это юридически ничтожно, понимаете. Все, что бы вы там не написали, это юридически ничтожно. Есть лазейка следующая, что если вы рожали даже в медицинском учреждении, значит, вы должны были вызвать нотариуса да, и засвидетельствовать рождение ребенка с нотариусом. Вот. И тогда он будет считаться живым. То есть вы заявляете, что выражали живого ребенка. И вот уже с нотариальной штукой да, вы живете. То есть ни с каким свидетельством о рождении. Свидетельство о рождении является векселем. Этот вексель забирает ваш опекун, ну, опекун этого ребенка по зип-номеру. Вот, и он с этого векселя получает все плюшки. Эти вексели торгуются на фондовой бирже. вот Там причем какие-то километровые ярды вот с кучей нулей поэтому тут вот, тут вот так вот все так следующий момент к которому мы перейдем к которому мы перейдем значит что хочу сказать кто вы есть да вот ваша самоидентификация ребят очень важна потому что если вы уже проснувшийся понимающий осознанный человек вы понимаете что есть я человек я не робот да то есть у меня есть реально душа а как определить, есть у вас душа или нет? Очень просто, ребят, совесть. Если вас мучает совесть, если вам стыдно, если у вас есть вина, если вам хочется извиниться за какие-то ваши проступки, да, если у вас там а, есть какое-то переживание по отношению к другим людям, а, значит, вы человек. Потому что человек его, как правило, тянет к земле, он понимает, да, что для него земля очень важна, он старается как-то к энергиям Творца приобщиться, он работает в созидательном русле, потому что он понимает, он заботится обо всем, о рыбках, о птичках, он хозяин этой земли. Это внутреннее самоопределение, да, что вот то идешь, там веточка сломана, надо все поправить, все там, не знаю, привести в порядок, да, порядки навести. Человек, еще раз повторюсь, да, это человеки, кто такие, дети Божии. Они себя ведут как боги, понимаете? И они не могут себя вести отвратительно по-другому, как ведут себя роботы, у которых нет души, да, они вот де действуют по программе. У меня инструкция, мне так написано. Ну вот иногда на него смотришь, но ты в натуре, вот робот. И не то, что он там, я понимаю, у многих человек, у них просто сейчас жизнеобеспечивающего ресурса знаний не хватает, и они просто не знают, как себя вести, не знают, как, как им выйти из той или иной ситуации, да. А иногда вот вроде объясняешь, как об стенку гороха, ему это не надо. Почему? Потому что у него есть программа, ему это абсолютно не нужно. Вот так, ну и перейдем, ребята, к самому интересному вопросу, да, перейдем к коренным народам, и почему же все-таки я пишу а, как раз-таки про... Не, не пишу про коренные народы, кто такие коренные народы, как они вообще появились. Значит, человек такое существо аутохтонное, я так скажу, это греческое слово, которое как раз-таки говорит, что ниоткуда не взялся, сам по себе образовался. Вот, сам по себе откуда образовался божье семя, божье племя. Да? Называют еще по-другому аборигены, но аборигены – это немножко другое понятие, уводящее нас в этность и самобытность. Да? То есть это некая резервация, огражденная от других популяций. то есть Они как-то еще и самобытно развиваются со своими там законами и так далее вот, поэтому аборигенами нас нельзя назвать, но мы есть титульная нация, то есть это та нация, которая дает название своей страны, да, мы россияне, поэтому у нас страна Россия, и атухтонные народы только из-за того, что мы, вот, божье племя, мы здесь жили всегда, испокон веков, вот так уж вот природно приключилось, да, что мы вот здесь вот, коренные это те, кто понаехали, но самое что любопытно, ребят, ни в одних документах вы не, вой... не найдете этих терминов, ни в одном законе законодательствами вы не найдете. Ни про титульные нации, ни про тактонные народы. Вы найдете про коренные народы. Да, коренные народы, как мы уже понимаем, это из римского права. Это те, кто приехал в город и поселился, и пустил корни, там так и написано. Народы, кочевники, которые перекочевали куда-то в городскую, там сельскую местность и пустили там корни. Вот они, коренные народы. Так почему же международное право так бдит за правами и свободами этих коренных народов? И я вам скажу такую вещь, что по... По коду американскому США, если изучать внимательно законы, там написано, что коренные народы и как раз-таки владеют землей. Понимаете, в чем прикол? Коренные народы владеют землей. Единственные. Вот. Поэтому у них особый статус. А кто такие коренные народы? Почему кочевникам дали особый статус? С какого такого перепуга? Кто такие эти кочевники? Кто это такие, ребят? Вот вопрос, да, вот задумайтесь над этим. Кто это такие? Почему они наделены? Единственные во всем мире коренные народы. Те, которые перекочевали, пустили корни, да. А, не буду сейчас называть какие-то народы, дабы не... Да, меня тут не обвинили в экстремизме, да, или в сионизме, или еще в чем-либо. Вот вот подумайте, вот такой вот есть прикол, что оказывается у коренных народов по Билю а, есть... Право на землю. Так вот, ребят, подходим плавно к следующим нашим вопросам, чтобы вы понимали. В рамках всего, всей вот этой концепции очень прекрасно ложится та история, что у вас нет никаких прав, потому что у бумажного человека прав быть не может. Бумажный человек – это запись в компьютере, в государственной информационной системе. Подтверждается она бумажным носителем в виде свидетельства о рождении, паспортом и так далее. Да? И, и не более того, то есть есть некий, некий субъект права, отдельно существующий от вас, но вы на самом деле являетесь бенефициаром этого, учредителем. Или, как говорится, допустим, в, в праве США, агент или поручитель Джон До, <смех> там, там, агент, вы агент, <смех> агент своего физлица, вот, поэтому, если вы будете в суде заявлять, что я агент, это, кстати, равноправно, можно бенефициаром, можно агентом, просто бенефициар это выгодоприобретатель, а агент это представитель, но вам нельзя говорить представитель, потому что а, в этом случае вы не, вы не представляете его, для представительства нужна доверенность, вот в чем прикол, а для агента или поручителя не нужна. Там вот такие тонкости, игра слов и никакого мошенства. Вот, значит, в концепции всего сказанного. Вы являетесь бенефициаром, агентом или поручителем физического лица, бумажного человека, Джон Доу, в разных правах по-разному написано. У нас это физлицо. То есть это отдельный субъект, который явно не вы. Есть отдельный человек, а есть отдельная бумажка. Вот. Значит, что такое суд, ребята? Суд – это торговая корпорация, которая зарабатывает деньги, на бумажных делопроизводствах бумажных все и никакая конституция применимо быть не может вот вы приходите в суд и заявляете вот мои конституционные права нарушены вы что судьи, нарушаете конституцию вот ребят все это пишут, и мы это пишем. Вот. Почему пишем? Ну, пробиваем, конечно, интересно, какие познания у судей. И как показывает практика, что, вот, допустим, в Москве знания у судей очень высокие. Квалификация у них даже у мировых и районных судей, квалификация очень высокая. Ребята, это факт, это вы понимаете, чем крупнее город, тем у них выше специализация. Значит, они прекрасно понимают, что конституция к народу никакого отношения не имеет. Конституция к вам, как Человеку вообще отношения не имеет, это лишь договор траста, присоединение к трасту. Поэтому то, что они нарушают, там еще чего-то, к ним конституция не распространяется. Значит, смотрите, суды – это место для бизнеса э, вымышленных существ. Вот эти вот всякие физлицо и бумажные твари – это вымышленные существа. Кем они вымышлены? Они вымышлены системой. Понятно, да? Вот если э, у вас, допустим, какое-то дело в суде, можно совершенно спокойно спросить. Я, вот как мы представляемся, да, вот я, допустим, человек, ж, да, да, женщина, я вот здесь состою из плоти и крови, из костей. У меня есть душа и дух, сознание и разум. Я живу на Земле, я не бумажный человек, я не бумажное существо. Я не вот эта вот бумажка, которую вы судите. Вы судите физическое лицо, которое живет в электронной базе данных. Пожалуйста, позовите опекуна, законного опекуна. Я хочу услышать голос опекуна. Понимаете, почему они отвергают все ваши ходатайства, все ваши заявления? Почему? Потому что у физического лица нет голоса, физическое лицо – это бумажка, бумажка растождествляйтесь, разъединитесь с этой бумажкой. Нет бумажки голоса. Сейчас объясню, как это работает. Есть в морском праве такая норма права, она называется, сейчас скажу, аксиома права. Значит, и звучит она следующим образом, что подобное растворяется подобным. Что это значит? Что слово растворяется словом, опровергается, да, значит, письмо письмом, подпись подписью, ну, понятно, по аналогии. То есть, если у вас написано на бумажке что-то, иск, он на бумажке, и, допустим, иск у вас от какой-то ООО, юридического лица, значит, вы точно так же и должны писать от своего физического лица бумажку, да, и на ней написать, что я не согласен с этим разбирательством. Ваше предложение не принято. Я не согласен быть поручителем по данному делу. Я требую, чтобы связь была немедленно выдвинута. Ну, вот здесь, кстати, очень интересная формулировка. Это в прямом переводе косноязычном с английского. чтобы я вот, Дословно звучит следующим образом. Сейчас я поясню, что это такое. Я требую, чтобы связь была немедленно выдвинута, чтобы я мог видеть, что... Кто возместит мне ущерб, если я поврежден? О чем это говорит? Это говорит о том, что когда вы приходите в суд, и против вас выдвигают какую либо там иск, да, кто будет нести расходы, если вдруг чего? То есть по большому счету, по законодательству, по тому же морскому праву. Значит, запомните, я вам в самом начале сказала, да, вина. Вина и кто будет платить? Uh, Выски должна быть полностью доказана вина. Но они эту вину не признают. Ну, как бы не доказывают. Почему не доказывают? Да потому что вы оферту принимаете. Вы приходите и говорите, там, Иванов Иван Иванович, вы? Я. Все. Вы назвались uh, убытка приобретателем физлица. Вы назвались физлицом. Кто у вас это просил? Вы приходите и говорите, когда судья говорит, представьтесь, пожалуйста. Я говорю, я человек. Там... Ольга Евгеньевна, женщина из плоти, крови и костей. Я не понимаю, что здесь происходит. Вот здесь вот а, очень интересно. Когда судья разъясняет вам ваши права, она говорит, вы понимаете, о чем речь? Вот, ребят, я вам объясню, что понять в морском праве означает согласиться. И разъясняют они ваши права. Для того, чтобы вы дали согласие на то, чтобы они вас судили в дальнейшем. Понимаете? То есть вы даете согласие, что вы виновны. А раз вы даете согласие, что вы виновны, значит, вы должны заплатить. Все. Согласен и виновен. Вот понятие «виновен» тоже вот такие вот вещи. По большому счету, если вы принимаете всю их оферту, значит, вы сразу априори согласны, что вы виновны. И здесь уже, ребята, не рассматривается, вообще не рассматривается. Судья сразу переходит к делу, сколько она возьмет за свои услуги. А возьмет она за норму часы. Вот сколько она потратила на заседание, столько она и возьмет в рамках того, что там заявлял истец. Вот покороче вам дело рассмотрит, чуть-чуть поменьше возьмет, костей частично ему иск удовлетворит. Если там по полной она там застряла, да, и вы ее там весь мозг вымотали, значит она побольше возьмет. Она еще может там нахлобочить сверху, имеет полное право. Вот, у них есть расчеты, норма часы, все, они с вас возьмут за время, за услуги, все, потому что вы согласились, понимаете, да, когда вам судья разъясняет права, значит, первое, еще раз повторимся, пробежимся, первое, с чего мы начинаем, судья должна установить личность, вот она говорит, устанавливается личность такого-то, такого-то, тролливали, вы встаете и говорите, что я человек. «Мужчина, женщина из плоти и крови, а то, про что вы говорите, является субъектом права Российской Федерации» электронной записью, которая живет в электронной базе данных, я его не признаю, я не понимаю, о чем вы говорите, я не согласен ни с иском, ни с предъявленными обвинениями, тем более, что в иске не доказана вина. Вы мне а она начнет вас там тормозить еще что-то, вы спросите судью, вы меня обвиняете? они не могут обвинять человека. Они могут обвинять только бумажного человека, только физлицо человека. Они обвинять не могут, у них нет таких прав. И вот здесь очень важно, чтобы вы это в голове понимали, ребят. В голове человека, у нее нет прав, она должностное лицо. Она не может обвинять. вот, У нее по, по должности не положено. Значит, все должностные лица являются работниками, да, соответственно. Помимо того, что э, есть вот такие вот правила поведения в судах, да, что ни, никаким, там никакой не дай бог, ребята, я живой человек, не надо никакой темы живых, не надо никакой темы живорожденных. Потому что они все прекрасно знают, кто такие живые, живорожденные. Это не человеки могут быть. Вот нет, человек из плоти, из плоти крови, из костей. У меня есть дух, душа, совесть, разум, там сознание. И прям зачитайте, прежде не согласен, не принимаю, не понимаю, когда вам будут говорить, вам понятны ваши права. Судьи бывают так орут, прям понятно, говорит, нет, я не понимаю. Вам переводчика предоставить. Нет, я не принимаю, мне не надо переводчика. Я не понимаю, я не понимаю, в чем обвинение? В чем обвиняют человека? Вот так прям говорю. В чем обвиняют человека Ольгу? В чем? Зачитайте мне, пожалуйста, в чем обвиняют человека Ольгу? Не физическое лицо, не запись электронную, а в чем обвиняют человека Ольгу? И все. И э, они ничего не могут сделать с этим, понимаете? Потому что это, ребята, рамки морского права. Значит, э, я вам хочу сказать следующую штуку, что вот все, что я вам рассказала, я вам, честно, э, нашла в интернете статью более-менее подобную, вот более-менее похожую, да, что, что я сегодня хотела вам огласить. И э, исходя из этого, я ее немножечко отредактировала, подправила. Вот. Но я вам скинула ссылку на первоисточник, почитайте, как она выглядела в первозданном виде. Я там немножечко ее откорректировала, чуть-чуть э, автора поправила, потому что, видимо, он там переводил с английского языка, и там неточный перевод. И какие-то свои уточнения внесла. Там все подробно расписано. Я встречала, конечно, другую статью, хотела вам другую найти, но я не нашла. Вот, нашла только то, что нашла. И я благодарю, у нас тут девушка есть в нашем сообществе, которая вот мне прислала как раз-таки эту статью, как раз перед двери, как я вам готовила эту лекцию. И уже несколько дней тут выписывала план, как же вам рассказать более подробно, чтобы у вас в голове все уложилось. Почему я не занимаюсь морским правом, ребят? Еще раз повторю. Потому что оживлять по морскому праву нереально. Нельзя. Не работает. Законом запрещено. Понимаете, трижды умертвили, трижды уморшленные является мертвым навеки. Все, невозможно. Почему не занимаюсь темой СССР? Потому что любой СССР это присоединение траста через конституцию. РФ-присоединение через Конституцию, да, причем РФ проект Конституции, то есть она сейчас паразитирует на Конституции 1977 года, то есть там такое вот, как это сказать, присоединение к присоединенному получается, то есть как ДОП-договор, ДОП-соглашение идет. Вот, поэтому говорить о том, что кто там восстанавливает СССР, кто, кто восстанавливает, да, кто вот эту всю зорницу затеял, наверняка, я думаю, что умные люди, они должны это понимать, что такое, да, что кто-то там Конституцию переписывает, кто-то там какой-то первоисточник Конституции, ну, ребят, ну, почитайте «Морское право», да, и поймите, там в «Морском праве» прям написано, что такое Конституция, вот прям есть такие пункты, что это такое. И как это работает, и для чего нужны вот эти вот государства, конституции и так далее, что это лишь акт присоединения к трасту и отпиливания оттуда бабла на развитие. Да? Для чего это все делается? Для того, чтобы поработить население, для того, чтобы из них выкачивать налоги, забрать, отобрать вот таким вот образом недроресурсы, троллевали со всеми остальными вещами. Вот. Более того, этими же трастами установлены пенсии, пенсионные фонды, где эти пенсии все. Вот. Все, все это известно, да, что все они там в Женеве, в определенном, по определенному адресу находятся. И фиг кто туда вообще доползет. Вот, потому что невозможно, невозможно добраться. Как можно оживиться, как можно вообще доказать, что вы человек, да, но сам факт оживления, вы понимаете уже, что само по себе оживление не докажет, что вы человек, вот не докажет докажет дееспособность, как раз таки, да, вот мы когда создавали проект «Я человек», долго очень анализировали и морское право, и все-все-все вычитывали, потому что морское право – это прецедентное право, очень много прецедентов мы изучили, да, и по поведению в судах, и по практике судебной, как люди волеизъявляются. Вот хочу сказать следующую вещь, да, что мы говорим про права и свободы, значит, у рабов прав нет, это бесправные существа, ну, граждане, они же рабы вот у рабов нет прав у них одни обязанности да когда мы заявляем от, о правах и свободах мы говорим о том что а, мы не признаем себя рабами вот но рабы имеют два состояния одни рабы которые а, подневольные скажем так это которые при, ограждены, привязаны цепью вот, а другие рабы свободные, да, как у нас сейчас есть свободные поселения у зэков, вот также рабы есть свободные. То есть, пожалуйста, ходи по имени туда-сюда, передвигайся, ты на цепи не сидишь. Вот. И вот свобода как раз-таки не говорит о том, что ты а, вольный человек. Да? Поэтому изначально, когда мы себя декларируем, мы заявляем о своих правах и свободах, чтобы нас там с цепи отпустили, грубо говоря. А уже человек, у которого есть права и свободы, кто вышел из-под рабского вот этого гнёта, он автоматически приобретает волю, данную ему отцом-творцом, да, данную ему Богом. Вот. И уже эту волю он изъявляет. Да? Мы пишем волеизъявление. Почему? Потому что у человека появляется воля, он вольный. Поэтому он вправе волей изъявлять все, что ему там заблагорассудится. Вот. Чем еще характеризуется человек, ребята? Не только волей, да, волей изъявлением, но еще а, мы тоже пошли по морскому праву и очень долго изучали, как же все-таки из этого морского права и римского права выходить, потому что у нас и то, и другое действует, но больше всего морское. Вот, ну и римское тоже, <смех> скажи, и морское тоже, и римское тоже, и конклюдентное тоже, право и церковное. Тут, тут, короче, у нас вообще полная солянка, у нас все намешано, и выходить из этого надо было очень осторожно. Мы решили выходить через права человека и через естественное право сразу напрямую, потому что есть коллизии, которые говорят о том, что нельзя, сначала надо вернуться в это, потом в это, потом в это, а потом только в естественное «можно». Вот, мы долго изучали этот момент, можно очень простым способом. Значит, в естественном праве все, что ты огласил публично, является истиной в первой инстанции, если это не опровергнуто, не опротестовано в течение месяца. Эта норма поддерживается абсолютно во всех правах, абсолютно вещь, везде, что, будь то римское, будь то морское, будь то а, конклюзентное, какое угодно. Вот, поэтому, провозглашая Какие-либо вещи, да, или а, опротестовывая а, какие-либо обвинения в ваш адрес, либо нарекания в ваш адрес, да, вы устанавливаете совершенно другую юрисдикцию. Вот здесь, ребята, вопрос юрисдикции. Если вы приходите в суд... Да, судья начинает устанавливать морскую юрисдикцию. Первое, он устанавливает вашу личность. Второе, он разъясняет вам права и берет ваше согласие на обвинение в вас. А мы уже договорились, да, что если вы поняли, вы согласились. А если вы согласились, вы признаете вину. А если виновен, равно заплатить. Все. Сколько заплатить, это как судья решит, да, сколько он там времени на вас потратит. Вот, вот это основная фишка, основная. Поэтому как отсюда выходить? Значит, что мы протестовывали в своей декларации, да, и как мы решили это сделать? Публично заявить. Нигде в законе не сказано, что такое публично, какими механизмами и как. Самое главное, чтобы это было общедоступно. И доступно 24 часа на всем, каждому и любому, кто захочет в этом удостоверить. Вот что дословно сказано в праве каждому и любому. Кстати, тоже есть пояснение, что такое каждый, что такое любой, к кому оно относится. Вот в статье все почитаете, там я постаралась дополнить, чтобы вам было все понятно в этой статье, вот, значит, смотрите, что мы опровергали, мы во-первых опровергали, что мы физлица и мы какие-то бумажные человечки, вот, поэтому мы заявляли, у нормального живого, живорожденного, как хотите, да, у нормального человека, божественного человека, бога человека, вот правильное название бога человек ребят, у бога человека есть пол у Бога человека есть мать. Вот, кстати, про мать, вот я вам не рассказала, еще один такой нюанс, почему же все-таки свидетельство о рождении является, почему оно свидетельством? Потому что оно признается по этому свидетельству, что мать совершила уголовное преступление по морскому праву. Значит, какое такое уголовное преступление? Она, она когда пишет метрику ребенку, не, не заявляет там отца. В метрике ребенка нет отца. Откройте, посмотрите свои метрики. Там только мать. А если в метрике записано только мать, причем иногда, очень часто, они вынуждают там писать девичу фамилию матери в документах, говорит о том, что ребенок незаконно рожденный. То есть отца нету, а это преступление. Понятно, да? То есть мать украла у производителя, у отца семя ребенка. Утопила его в своих водах, да, и при двух свидетелях, или там при скольких свидетелях, это все было при родовспоможении засвидетельствовано: что ребенок незаконно рожденный, украденный товар, товар украденный, и еще и, короче, умершленный. Вот, мать-преступница. И поэтому. Э у преступников что берут? Отпечатки пальцев. Вот вы ругаетесь на всех, да, почему они с нас, отпечатки пальцев, берут биометрику какую-то. У кого берут биометрику? Знаете, у кого? У преступников, вот у кого. Вот, и еще один такой немаловажный момент. Да, кстати, на каждую мать заводится уголовное дело, эти дела лежат в Ватикане. Вот, и совершается в каждом роддоме некий обряд, который вы уже все знаете, Обряд, именно эзотерический обряд, который обязательным правилом идет во всех роддомах любого, любой страны, любого города. Обязательным. И если вы там думаете, что эзотерика это фигня, я вам сейчас расскажу. Значит, в чем прикол? Человек, рожденный на Земле, его прикладывают, ну, допустим, как это делают и мамы. Да, мусульманские, исламские, они рожденного ребенка. Во-первых, когда ребенок рождается, собирают весь род свидетелей, чтобы все видели, что мать его сама родила, нигде-то не украла, не взяла, сама родила. И, и мам, как правило, в ритуалах: вот я видела ну, допустим, в Таких вот, наверное, но я могу ошибаться, да, я просто не очень хорошо в религиях разбираюсь. А, но это было, вот, допустим, в, в регионах Дубая, да, вот а, они там а, ребенка сразу ставят ножками на землю то есть прикасают именно на сырую землю, либо таз с землей приносит. Для чего? Для того, чтобы все засвидетельствовали, что земля принадлежит ребенку. Все. Ребенок рожден, это Бога человек, рожден, он рожден на земле. Он прикоснулся ножками к земле, и они тем самым запечатлевают. Ребят, это обряд. Это прям в прямом смысле нормальный такой эзотерический обряд, что ребенку принадлежит земля по праву рождения, и только в этот момент, когда ножки соприкасаются с землей, в ребенка входит, ну такой есть, по вере, а душ, ну как бы душа входит полностью, то есть душа приобретает статус. Вот тот статус человека, про который мы все говорим, да, обрести статут, высший юридический титул человека, вот именно в этот момент, когда ноги первый раз соприкоснулись, и это обязательно должно быть при рождении, обязательно. Вот Пуповину ни в коем случае не обрезают, ни в коем случае никуда не девают. Вся кровь должна стечь обязательно в ребенка. Почему? Потому что пуповинная кровь – это генетика рода рода, идет соединение с родом, с родовой веткой полностью, это процесс, процесс эзотерический, процесс энергетический, пока все энергии не войдут, вообще пуповина должна сама в течение трех дней отсохнуть, и ее потом закапывают, где-нибудь там под деревом хоронят, то есть возвращают роду, земле возвращают пуповину, это связь ваша с родом, ребенка, связь с родом, вот это делается правильный ритуал повитухи, раньше это делали все повитухи, я если вы зайдете в какое-то старое селение, да, где-нибудь там в горных аулах, районах, и там нет больницы, есть именно повитухи, повитухи все знают, как это делать. И сейчас у нас это вот очень сильно распространено. Долы это делают. Сейчас новая профессия появилась. Возродили это. Долы это делают обязательно. Никто пуповину сейчас не перерезает, потому что это не непосредственная связь с родом. Если ребенку в течение часа перерезать пуповину, при рождении у ребенка обрывается энергетическая связь с родом, которую потом очень сложно восстанавливать, но нужно это делать. Поэтому мы все отрезаны от рода, все отрезаны от родовой памяти. И а, когда ребенку делают прививку, в течение БЦЖ, да, в течение трех дней жизни ему еще и клетки памяти убивают, чтобы мозг главное, убивает, чтобы он, у него не совключилась ни родовая память, кто он, что он, откуда он, да, ни хроники Акаши не включились, не включилось двухстороннее пространственное мышление, потому что изначально у ребенка целостное восприятие мира. То есть он и, и левым полушарием думает, и правым полушарием думает, и способен обеими руками делать одинаковое то, и другое. Вот, вот эта вот прививка, она как раз-таки это все убирает. И дальше совершается, допустим, в нашем роддоме следующий ритуал. Да? Если мамы ставят новорожденных ножками на землю, на землю вот, и как бы провозглашая, да, что ребенок родился, земля ему по праву принадлежит, и душа в этот момент обретает свой собственный статус законный, да, бога человека, вот, то в нашем случае, в наших роддомах, происходит следующее: есть специальные такие вот бумажки, да, куда Обязательно с ноги, обязательно либо с большого пальца, либо с пяточки прокалывают, берут кровь и в определенные кружочки маркером. Ну вот этими вот маркеры ставят, там по-моему 4 кружочка да, или 5, если я не ошибаюсь. Для чего это делается? Но догадывайтесь по аналогии. Если нормальных детей а, ставят на землю для того, чтобы земля была, то вас всех умершляют. Просто вот тут ну, все поставили в роддоме, вы даже не увидите, это без вас делается. Потому что пока вы там лежите вся в родах, да, уже подошла медсестра, уже пятку проколола, уже нашлепала, все, она его э, душу не дала, не, не, не пустила на землю. Это ритуал. Это жесткий черномагический ритуал. Она его душу за, запечатлела на бумагу. Я когда спрашивала у медсестры, зачем вы это делаете, она очень странные вещи тоже рассказывала. Ну, типа это какие-то анализы, мы их отсылаем очень далеко, куда-то там. Я говорю: интересно, а как же вы потом эти анализы с бумаги-то будете смотреть? Да? Вот, я тогда еще не понимала. А сейчас я прекрасно понимаю, что это шикарный такой ритуал. Это... Подпись кровью. Вот те, кто знает, как заключаются договор с дьяволами, там требуется подпись кровью. То есть заключается три или четыре контракта сразу с дьяволом автоматически и делают это сотрудники роддома. Причем они там подписывают целую гору документов. И это все тоже сделка с дьяволом. Вот. Я вам там, там все описано, как это все делается, весь, весь ритуал, все, все четко, все они понимают, что они делают. Но лгут, правда, но все понимают, что они делают. Специально обученные люди это делают, берут на себя такую ответственность. Вот, ребят, поэтому душа, душа ваша, она как бы заключена в бумажке. И вот многие говорят: там, вот кто-то пришел да, в суд и выиграл с первого раза. Вот у меня все спрашивают: да: ну вот, ну как же стать человеком? Вот я же вроде называю, что я человек, человек, а вот меня не слышат и все равно судят. А кто-то пришел, вот один взгляд, и сказал, сюда, свидос, я суд закрыл, и все закрылось. Как так происходит? Почему так происходит? Ну а вот как раз-таки почему. Ребят, вопрос рождения: как вы были рождены, да, как вам правильно сделали, неправильно сделали, может, с вами там не заключали обряды, да, они. Не... Не запечатлевали вашу душу в бумажках, то есть у вас душа вольная, вот, и вы просто осознали, у вас там осознанность включилась, и все остальное, и поэтому у вас энергетика такая. Энергетика вольного человека, они все это прекрасно понимают, все это прекрасно считывают, да, и достаточно вашего одного взгляда, чтобы понять, что, да, перед ними стоит живой, нормально осознанный человек, что с ним связываться, все равно денег не заработаешь, вот, а если приходится такая тварь дрожащая, да, ну, блин, я не знаю, чего мне, ну, конечно, с нее можно как с куста все поиметь, там, общипать как липку и нормально, вот, поэтому, ребятки, те, кто очень смеются, да, что Хмелькова занимается какой-то эзотерикой, непонятно чем, ребят, если бы я не занималась эзотерикой, я эзотерикой-то начала заниматься только из-за того, чтобы понять, на каком основании так законы написаны и как они написаны, и что легло в основу. Вот что легло, почему? Вот вы можете объяснить, почему вашим детям берут вот такие вот анализы, так называемые. Кто-то там мне рассказывает, да, это вот они, там какие-то деньги. Какие деньги? Деньги уже свидетельством о рождении, и так вам дадут. Какие деньги? Нет, ребята, это вот сделка с дьяволом, понимаете? Это они таким образом, таким образом вы подписываетесь о том, что они могут делать с вами любые манипуляции, любые. Зомбировать, включать против вас техногенные факторы, то есть подавлять, управлять, образовывать на свой вообще вот вкус и лад, и взгляд, вот как захотят. То есть они полностью поработили ребенка еще со времен роддома. Вот такая вот история. Вот. А еще одним таким советом, который я хочу дать, да, в отношении судов, если вас будут просить представиться, да, или там я устанавливаю вашу личность. Причем, заметьте, они очень интересно сейчас личность устанавливают. Если у вас дети, а если у вас это, да, вот такие вот, вы вообще встаньте и скажите: я не буду давать никаких имен пока кто-то не обвинит меня, и моя вина не будет доказана полностью. Вот прям под запись запишите, переслушайте эту фразу. Вот. Потому что установка личности, они хотят, чтобы вы взяли на себя убытки вот этих всех товарищей бумажных, которых они там понасоздавали, понимаете? На самом деле нет, система, система работает правильно и в отношении человека. Вот, есть человеки, да, <смех> она работает правильно, но до тех пор, пока, пока вы недееспособны, она будет работать против вас. Как только вы это все осознаете, вы придете, заявите и совключитесь, она будет работать правильно, то есть она обязана вам покрывать убытки. Очень многие люди используют морское право, я просто знаю таких людей, которые добились действительно выплаты денег. Но меня, знаете, не устраивает такой вариант. Я вообще не за деньги борюсь, я вообще считаю, что деньги – зло. На этой планете у нас все, что происходит, все из-за денег. <свят> вот. Это мое такое субъективное восприятие мира. Значит, смотрите. Честно сказать, у меня не стоит, я все это понимаю, я знаю, как это все сделать. Я вы видите, вы прекрасно разбиралась с морским правом. Но, опять же, если я иду и доказываю, и принимаю это морское право, да, и доказываю, что я живой человек, все дела со всеми делами, дайте мне деньги. А, значит, мои деньги, типа, я там отказываюсь от всех опекунов, буду сама всем управлять, буду вся такая богатая. Ну, что это значит? А, буду ли я являться богочеловеком при этом? Не заботьтесь о других людях, да? Вот есть же другие. Я, конечно, понимаю правила игры, нельзя подсказывать, нельзя там помогать, но тем не менее, буду ли я? Если я здесь учусь на Бога, да, то школа такая, то буду ли я при этом Богом сделать себе, скрыжить себе? Остальные что будут? Не знать? Ну, потому что не такие умные, им не так повезло. Почему? Ну, как бы много таких моральных вопросов. Поэтому, ребят, я пошла другим путем. Вот, я пошла путем через естественное право опровергать все, что есть в морском праве. Все, в том числе и опровергать, что моя мать уголовница, да, и в том числе опровергать, что я рождена без отца, утоплена трижды, вот, умер швлина каким образом, и лишена рода, да, поскольку перерезание пуповины было у всех, каким образом я это делаю? Значит, публичное объявление у нас, никто, заявление никто не отменял, есть во всех правах, правах, и это все поддерживается. Поэтому мы создали ресурс он отвечает всем критериям права, всем правилам, он общедоступный, он публичный. 24 часа на 7 можно в него залезть, посмотреть и удостовериться в том, что я действительно заявила. Значит, что мы опровергаем? Мы опровергаем как раз таки, что мы бумажный человек. То есть мы заявляем, что я человек. да? После чего что мы делаем? Мы говорим, что у меня есть... Нареченная своим отцом и матерью как раз-таки говорит о том, что у меня есть мать и отец, что моя мать не преступница. Понимаете, что мое имя дано и отцом, и матерью, что я рождена двумя отцом и матерью, и нареченная своим именем. Вот, и имею по отцу отчество, и великая дочь своего великого рода. То есть я заявляю о связи со своим родом, что я не ублюдок. А, это, между прочим, термин из морского права, да, что вот, вот такие вот трижды умершленные называются ублюдками по морскому праву, а ублюдкам земли не нужны. Там прям так и написано, ребята, это, не, не, это, это такая вот ну, правая вещь веселая. Вот, поэтому я не ублюдок, да, я, пожалуйста, не отказник. У меня есть предки, я связана с, удом, с узами брака, да, другими, с другим родом. Причем я не говорю, что брака, да, хорошим делом браком не назовешь. Вот Это я сейчас рассказываю, как мы создавали декларацию, какие я туда вкладывала ключи, мысли и помыслы. Да, и что там было такое. Почему она написана именно так, а не иначе. Вот Мне очень много задают вопросов. Ольга, а можно мы переделаем? Нет, нельзя. Нельзя, потому что вы будете переделать, вы не понимаете, что вы переделываете и как вы переделаете. Вот одно неверное слово, и вы отступили, и наступили уже в другое право, понимаете? Вышли из одного права и наступили в другое. У вас есть полная компетенция по тому, как составить декларацию, чтобы опротестовать и опровергнуть все, что изложено в римском и в морском праве. У вас есть такая вот возможность? Вот. Если нет, тогда ничего не переделывайте. И более того, скажу тем людям, которые очень любят, да, поисправлять ошибки, поисправлять э, окончания не такие, ничего не исправляйте, написано так, как написано. Почему? Потому что так это вот звучит в определенном праве. Вот э, если открыть источник, да, первый источник, вот написано слово так, да, оно в транскрипции в нашей, чтобы было произношение подобное, но ну, вот оно должно быть так написано. Вот. Дальше, ребят, что мы опровергаем? Мы опровергаем то, что мы бумажные люди, я говорю, что я создатель мира, это как раз-таки говорит о том, что я бога-человек. Вот. И дальше я подтверждаю свою дееспособность именно вот то, что у меня есть душа, дух, сознание и разум. Но опять же, вы должны понимать, что я не могу это все в открытую, мы не можем это все в открытую говорить. Мы говорим это очень завуалированно, но тем, кто понимает, те понимают, о чем речь. Вот. В котором каждый человек имеет полную, безграничную, безоговорочную свободу. То есть, то есть мы освобождаемся именно от рабских оков. Вот здесь мы снимаем оковы. И дальше говорим про свободы. Какие? Свободу слова, убеждений, свободу перемещения, свободу от страха, нужды. В общем, здесь мы провозглашаем свою свободу. Чтобы у нас никаких оков, никаких цепей ни в коем случае не было. Дальше мы говорим про то, что я рождена или я рожден. То есть вы действительно родились. Вы не созданы, вы не, вы не бумажный человек. Вы опровергаете, что вы зарегистрированы. Поэтому мы говорим, что я рождена или я рожден на великой земле своих предков. То есть провозглашаем то, что рождены на земле, и первый шаг – вступили на землю. Мы это провозглашаем и опровергаем, да, что мы не зарегистрированы и не на какой-то бумажке. Все, все договоры мы расторгаем вот этой фразой. Да, все договоры с дьяволом, которые были совершены в отношении нас, мы всех расторгаем. Дальше я говорю о том, что... В моих жилах течет кровь, несущих великое культурное наследие. То есть я энергетически соединяюсь с родом. Я возвращаю то, что кто-то, какая-то медсестра-коза, да, отрезала от меня в роддоме. То есть я вот эту вот энергетическую пуповину возвращаю назад. То есть весь генетический материал, который я должна была получить энергетически, я его обратно к себе возвращаю. Достаточно одного наверения, достаточно одного слова. Не надо никакие делать ритуалы в этом случае. Вот, опять же, я пишу, что мой род уходит корнями в глубину веков. То есть я показываю о том, что мо мои предки на Земле живут очень долго. То есть я как раз-таки есть тот самый вот тахтонный народ, который здесь, а, ну, как бы, был порожден Божьим семенем да, это Божье племя. То есть, я Бога-человек поистине истине по рождению. И дальше я говорю: а протестовываю как раз, что нет границ, я не признаю границы, что границы вот эти вот загоны для баранов да, это не для Бога человека. Вот. И нет такой силы на Земле, которая а, может запретить мне да, поклоняться с, там, святым следам своих предков. Это как раз-таки опротестование вот свободы перемещения, вот запретов на свободу перемещения, паспортов и так далее. Паспорт, кстати, почитайте внимательно, чего пас, да, проход, порт в порт. Вот вам и паспорт, проход в порт. Вот, чтобы вы плавали. На самом деле, паспорта, особенно загранпаспорта, были сделаны по международной конвенции, которая регламентирует авиаперевозки. Вообще, это нелегитимный документ. То есть, по большому счету, если вы переходите границу пешком или вы пересекаете ее на, на любом другом наземном транспорте, вам международный паспорт он не нужен. Вот, но почему-то, почему-то, ну, нас же всех за дураков держат, да, ну, вообще-то он сделан для авиаперевозок, он действует только в конвенции авиа. Вот, почему-то его распространили на все незаконным образом, непонятно. Но вы же понимаете, что вот этим вот роботам-остолопам, которые на границах стоят на КПП наших погранцы, им это бесполезно объяснять, они права вообще, не, они вообще никто ничего не знает, и законы не знают. Я не знаю, как их там на работу нанимают, где они их берут. Ладно, вернемся к нашей декларации, и... На самом деле, вот как раз-таки мы опротестовываем границы ограничения, да, всякие разные. Причем границы здесь я не пишу, что это государственные границы, да. Любые границы и ограничения мы опротестовываем. Хотя, в принципе, речь идет о границах государственных, но я это впрямую не пишу. Мы опротестовываем все границы. Нас же ограждают всем да, это вы можете знать, это вы не можете. Туда ходи, сюда ходи, сюда не ходи. Снег башка попадет. Вот. И дальше пишу, что я не признаю разделение моего великого рода и моего великого народа на части. Что такое разделение на части рода и народа? Да? Это, вот, это вот дурацкие правила, кто чью фамилию там берет, не берет, двойные, тройные, там имена, фамилии и так далее. Кстати, о птичках. Вот имя и фамилия. Это название торговой, правящей торговой корпорации по морскому праву. Вот когда подписывается Владимир Путин, да? вот просто без отчества. По морскому праву именно имя и фамилия это название правящей торговой корпорации. Под чем организовано все остальное? Вот. Поэтому, если будете подписываться, там Ольга Хмелькова, да, все, торговая корпорация, торговая марка, все, трейдин можно отдавать продавать и все что угодно с ней делать торговая марка значит поехали дальше в духе братства и родства это как раз-таки говорит о том, что вот когда я пишу, да, встаньте, эм, призывая свой род и свой народ, это закрепление энергетических потоков, да, что вы все-таки возвращаетесь в лона своего рода непосредственно человеческого. И встаньте и воссоединитесь в духе братства и родства. Это как раз-таки говорит, что когда вы живете в духе братства и родства, значит у вас есть совесть. Совесть, свобода, да, вот это вот осознание, разум, сила, духа и всего остального. И провозглашаем, что это наша земля, это наш мир, как раз-таки о том, что мы здесь хозяева, мы берем на себя ответственность за этот мир. Ну и дальше, что суверен, носитель высшей власти. Кто такой суверен? Суверен ⁇ это хозяин. Да? значит В естественном праве есть такой закон, чтобы вы понимали, да, что эксплуатация человека человеком запрещена. И в этом случае говорится о том, что если вы провозглашаете себя сувереном, это не значит, что вы рабовладелец. Ребят, сейчас суверен – это рабовладелец. Кто суверен? Руководитель государства. Вот он суверен, потому что он рабами владеет. Да, а все остальные – нет, не суверены. Такого быть не может. По естественному праву суверен ⁇ это хозяин, у которого все есть. Суверен не просит, он требует. Он требует порядка, он требует исполнения, да, высшая власть. Вот это вот э, то, что надо знать и надо понимать. Вот. Ну и дальше я говорю о том, что человек, наделенный высшей мудростью, который найдет место каждому, это как раз-таки про разум, да, высшая мудрость. Высшая мудрость не может быть без осознанности, без разума, понимаете, да, что тут очень много ключей заложено в этом тексте. Вот, опять же провозглашаем да мы отрицаем войны и конфликты они нам не нужны мы отрицаем вот эту отрицательно заряженную энергетику разбиваем в пух и прах. вот высокоорганизованная высшая суть говорит о том, что мы бога-человеки, провозглашаем себя этими да и способны договариваться для созидания во благо. то есть разрушительные силы тоже уничтожаем этим самым, вот, Ну и, естественно, великодушие, терпение, да, то есть это не то терпение, это не, не терпил надо из нас сделать, а терпение именно вот как, как великодушие, как особая характеристика души, да, то есть вот это термины, которые провозглашают то, что вы духовное существо, то, что у вас есть дух и душа. Просто так сказать, что дух и душа, да, я вот из плоти, из плоти и крови на зеленый дух и душа, это мало, ребят. Мало, поэтому здесь составлено все очень хитро и очень много ключей заложено. Вот, а для чего мы это делали? Для того, чтобы выйти, как бы с... налево нельзя, у нас, там, этот, у нас там римское право, направо у нас морское право, вот, вниз нельзя, у нас там дьявол, да, со своими контрактами, вот, а можно только наверх, через бога-человека. Понимаете, да? Вот. вот мы решили выходить через естественное право сразу, напрямую, через Бога человека, через провозглашение себя человеком. Что мы сделали для этого? Мы разработали ресурс на ютубе, который доступен 24 часа на, всем, на, на 7 для того, чтобы все убедились, что а, действительно вы заявили все, опровергли, вы провозгласили себя человеком. Все зачитывают декларацию. Почему декларация зачитывается одна и та же, одинаково для всех, да, ну кроме своих там данных каких-то, а, для того, чтобы показать единение народа. Единение народа, это знаете, когда вот хор собирается и поет одну песню, это красиво, это звучит. Чувствуется единение. Вот когда все читают одно и то, чувствуется единение когда идет армия по плацу да и поет одну и ту же песню катюшу например чувствуется единение что-то единая мощная сила народ поет в унисон если каждый будет тянуть от себя это не будет народным единением сейчас у нас нет вообще никаких в принципе Оснований для того, чтобы спорить, как-то там эту декларацию, я не знаю, вот мне не нравится, мне нравится, вообще нет в этом никакого смысла, ребят, потому что нам нужно сделать четкие вещи. Первое, это восстановить энергетику рода, восстановить в правах свою душу, да, закрепить ее, то есть опровергнуть полностью, расторгнуть все дьявольские договоры, которые без нашего ведома в отношении нас были заключены, а они были заключены, это доказанный факт вот, что еще, провозгласить себя здесь хозяином на земле и бога-человеком, да, и это сделать все публично, все, вот все, что мы задумали, мы это все реализовали, это сейчас работает, поэтому мы всех приглашаем воспользоваться уже готовыми механизмами, готовыми инструментами, это все работает, вот, что касается судов и всего остального, у нас разработаны шаблоны для всех госорганов, для вот этой вот структуры, вот, мы приходим, мы заявляем, мы человеки, и все. Значит, хочу вам еще зачитать три аксиомы права, которые есть в естественном праве, в морском праве, которые вы должны знать, какой чинаж, вот, и должны уметь ими пользоваться. Значит, первая аксиома – это тот, кто ошибается или обманут, не считается связан с согласием. Это аксиома знают все юристы, это аксиома знают все судьи, поэтому если договор не заключался или заключался путем обмана, или недоговора, или скрытия каких-то фактов, он считается все несвязанным с согласием, то есть договор признается ничтожным. Следующий момент как раз таки по договорным отношениям. Договор не может быть исполнен, если он заключен без каких-либо из элементов законного письменного договора. Да, а мы знаем из нашего гражданского кодекса, что а, там есть определенный установленный перечень, что договор – это существенные условия, а, соглашение двух и более сторон и так далее. То есть вот это обязательно, ребят. И следующий момент – это... Я уже говорила, да, что неоднородные вещи не сливаются и не соединяются. То есть если сказано, то написанным это не опровергнуть. То есть, Сказанное сказанным опровергается, написанное написанным опровергается. А, важно еще понимать, да, что идя в суд, ничего не надо признавать. Вот, заявлять себя человеком, в отношении вас никто не может ни, ничего сделать, вот, признавать все договоры несанкционированными, вот прям запишите себе это слово, договоры несанкционированы, вы не разрешали с вами заключать договор, и еще такой огромный-огромный-огромный важный момент в том, чтобы вы понимали, вы... Не принимаете на себя законы Российской Федерации. Вы не принимаете на себя ни морское право, ничего. В отношении вас это не действует. В отношении вас действует исключительно морс... э, естественное право. исключительно больше никакое право на человека не действует. Поэтому... Когда вы что-либо пишете в суд, или когда вы что-либо говорите в суде, прям нарочито нагло им говорите, что это для вас написаны законы, я для вас поясняю, прям вот пишите все так и пишите, по вашим законам. Вот это, вот это вы нарушаете вот этот закон. Это ваши законы, ваша Конституция, ваша, прям четко не моя. Я не признаю законы Российской Федерации. Я не признаю, это ваше, все ваше. А наше, естественное право. По естественному праву, я человек. Все, Бога человек, как хотите. Зовут меня вот так-то. Вот, ребят, вот такие вот вещи. Хотелось мне сегодня до вас донести. Я думаю, что у вас немножечко больше порядку стало, но еще сейчас маленький моментик, который сразу вспомнила. Очень хочется обратить ваше внимание на некую иллюзорность этого мира. Вот тоже относится вопрос к эзотерике, но всем полезно это знать. да? Все есть иллюзия. Вы должны понимать, что все есть иллюзия. Если вы недееспособный, вы принимаете иллюзию за реальность. Все, Вас очень легко вычислить, ребята, что вы недееспособные. Поэтому они вас и судят. Каким образом? А, очень просто. Когда человек читает бумагу, да, читает какую-то, что он видит? Он видит буквы, он понимает смысл. Но мудрый человек, идееспособный человек видит все вместе с бумагой, как единое целое. Он не делит отдельно текст, отдельно бумагу. Нет такого. Если меня отправляют на сайт читать законы, их не существует. Покажите, пожалуйста, мне бумагу с мокрой подписью, с мокрой печатью, что это действительно написано, что это действительно есть. Я не признаю электронную версию. Я не знаю, что это такое. Я ее не могу сличить с оригиналом. Где оригинал? Понимаете, это иллюзия. Этого не существует. Они вас заставляют верить в эту иллюзию. И вы принимаете правила игры. Вы оперируете их законами, которые написаны. Говорите там, да, вы нарушаете мои права по этим законам. Не надо. Какие права? Они нарушают. Просто все. Они нарушили вот это, вот это, вот это. Это их проблема, да, ваши права, у вас естественное право, вы имеете право на все, вы их тыкаете, что они там сделали, должностные преступления какие совершили, вот, вот это, вот это, вот там, не знаю, документы неправильно приняли, да, там, ГПК нарушили, вот вы за их нарушение в отношении себя-то вы зачем это принимаете? Вы поймите, что подобное к подобному, у вас заявлено, что неоднородные вещи не смешиваются. Она судит, судья или он судит, судья судит бумажного человека, то, что на бумаге, то, что создано в электронной системе. А вы приходите и пытаетесь голосом до нее докричаться и что-то ей донести, она не слышит ваш голос. Она видит только вот электронный носитель, бумагу, в лучшем случае, потому что физлицо можно подтвердить бумагой. Понимаете, в чем дело? А вы пытаетесь устно что-то заявлять. Мы ей говорили. Да, ну и что вы ей говорите? Она, она представитель бумажных войск. Все, она только бумагой может соображать. Вот когда мне говорят: вот, Ольга, зачем вы пишете бумаги, вы там какую-то, не знаю, там системой носите, там подачки какие-то. Нет, мы системы разговариваем на ее языке. Если она судит бумажку, да, то мы к ней принесем бумажку. А по бумажке я человек. Вот видишь, написано, вот ко мне, вот кто я. А вообще, на самом деле, если посмотреть практику, европейскую по морскому праву, американскую практику, очень веселые случаи бывают, как люди выкручиваются из всех этих ситуаций, они, допустим, просят, говорят: Вот я, я человек, зовут меня Федор. Вот, вы меня в чем-то обвиняете? Ну, так расскажите, в чем вы обвиняете человека, Федора? Вот. Но судья там начинает: вот против вас, там, иск как иск, против меня или против физического лица, который является бумажкой. Против кого иск-то? А потом он обращается к Исцу и говорит: пожалуйста, кого вы обвиняете? Вопрос: же можно? Вы кого обвиняете? Похлопайте обвиняемого по плечу. Подойдите, похлопайте по плечу. И очень много было случаев, когда истец или прокурор, кто там участвовал в деле, я прям видел это видео, сидела хохотала, подходил, хлопал человека по плечу, судья закрывала дело и уходила. Все, то есть она все поняла, что происходит элементарно, да? То есть вот кого вы считаете обвиняемым, бумажку или вот меня реального, настоящего человека, ребят, все есть иллюзия, поймите, поймите это. Еще как вариант, тоже вам расскажу, случай из практики, тоже достаточно забавный, когда человек приходит в суд и говорит, вот у меня повестка, здесь написано, такой-то, такой-то суд именем Российской Федерации, вот я хочу видеть его, ну то есть кто, кто это такой, я хочу видеть, где представитель, где агент. А судья не может быть агентом, понимаете, в чем прикол? Судья не агент, судья вообще к, этого, к этой системе не относится. Вот, судья даже не должностное лицо, если вот кто спрашивает корочки и так далее, нет, она не является должностным лицом. А, у нее особый статус по морскому праву но она не является должностным лицом. Вот, и э, еще есть такой очень интересный момент, да, э, человек всегда спрашивает, а чья бумага, чью бумагу судим? Вот, тоже интересные, интересные такие, несколько эпизодов видела, когда начинается дело, судья устанавливает личность, э, человек встает и говорит, а чью бумагу судим? Вот просто мне интересно, потому что я собрался на выход. Я вижу, что вы как-то тут немножко не обдупляетесь, что происходит. Чью бумажку судим? А, почему он так говорит? Потому что если она скажет, что вот чью бумагу, вот ну чью бумагу, да, бумага моя... А кто, а кто ее опекун? Ну, вызывайте сюда опекуна. Я-то здесь при чем? Вызывайте, кто по зип-номеру, по, по индексу опекун. Вот. И можно их вот так вот раскручивать, все они прекрасно понимают. Я тоже несколько судов видела, как люди по морскому праву ведут. Интересно, конечно, но, ребят, здесь надо быть аккуратными, понимаете. Это, опять же, это не, не совсем по морскому праву. Это тема человека, как вы себя подаете, зная прекрасно морское и римское право, неизвестно в какую сейчас э, наступит судья, ее-то надо выманить в естественное право, чтобы вы ни туда не провалились, ни туда. Почему? Потому что э, и там, и там опасно, потому что вы там не игрок, вы не знаете всех правил и подводных камней, я вам скажу, что и то, и другое право прецедентное. То есть любой прецедент является нормой закона. И иногда судья принимает очень странные решения, по, по закону такого нет, и нам говорят, что ну нет, это вот а, никакие прецеденты, она там не разбирает, разбирает. Просто то, что вы заявляете, вы заявляете неправильно. Она как система, как, как винтик системы не понимает. Вы основываетесь на, допустим, русском законодательстве, да, на, на нашем Российской Федерации, а ей надо по-другому заявляться. Ну, ну, как бы по-другому -по вообще немножко, что через человека. Как только вы уходите в естественное право и даете ей понять, что вы адекватный, что вы растождественны, да чью вы бумажку сейчас судите, да, вы что, субъекта судите электронной системы? Ну, тогда давайте опекуна вызывать. Кто у нас опекун этого региона? Вы знаете опекуна вызываем опекуна, а, да, мне будет под протокол, значит, под запись, раз она голос не слышит, ходатайство отклоняет, не может ходатайство отклонить, вот меня в чем-то обвиняют, скажите в чем обвиняют, выски написано. Мне непонятно. Ни с чем не соглашайтесь, мне иск не понятен, ничего не понятно. Можете им отправлять повестки обратно. Вот, кстати, самое интересное, не игнорьте повестки. Кстати, про Почту России, чтобы вы понимали, это часть судебной системы, вот, потому что через Почту России идет присвоение вот этих вот zip номеров или ваших индексов через Почту России идет присвоение пекунов. Как вы думаете, тот орган, который вам присваивает опекунов и за всех вас печется и по адресам вас проверяет почтальонами, периодически живете вы там, не живете, может, куда съехали, как вы думаете, он будет вообще на вашей стороне, да, повестки вам доставлять и так далее? Нет, конечно, ну что, смеете, что ли? Вот, поэтому соображайте, да, какая Почта России. Это вообще не метод отношения к делу а, не ни, ни в коем случае никогда не ссылайтесь меня почта россии подвела а так она у нее задача такая вас подводить чтобы вы ничего не знали чтобы на вас вас нахлобучить вот а, не игнорируйте никогда повестки приходите на почту забирайте повестку при двух свидетелях можете составлять что ой я не я лошадь не моя я тут нечаянно получил это не мое у меня договора нет контракта нет причем договора с кем должен быть договор? Внимательно прочитайте, я вам сейчас файл выложу. Договор должен быть с госсекретарем ФРС. Договора нет. «К судебной системе никакого отношения не имею, иск не признаю, ничего не признаю, идите лесом». Ну, там в файле все написано, фразочки есть. Ссылки, ребят, не уверена, что в файле работают все ссылки, потому что все-таки с ресурсов взяты, я все не проверяла. Поэтому, если что, не предъявляйте ко мне претензии, да, я подправила лишь текст, никак... чтобы было понятно, потому что кому-то на слух понятно, кому-то в тексте понятно, да. Вот, поэтому ссылочки могут некоторые не работать. Я там парочку проверила, какие совсем прям не работали, удалила, остальные не стала все проверять. Вот, в общем, в целом, вот такие рекомендации по по естественному праву, по, по тому, как, как заявляться человеком, и вообще, что здесь в мире, в нашей избушке-то происходит, по большому счету Вот, что такое суды сою я, кстати, тоже нашла в морском праве, вот сейчас вот искала, специально нашла, что это такое. Это субъекты управления поведением кодекса. Вот, это особая структура. Они, вы, они не регистрируются вообще нигде, Субъекты управления поведением кодекса. Что это значит? Это значит, что все а, СОЮ, а это суды мировые, гарнизонные, районные, городские, там и трали -вали, что все суды а, основываются на конклюдентном праве, без действия бездействия. То есть если вы заявляетесь, то они вот... Чисто конклюдентные действия. Делайте вы или не делаете. Все. Никакая конституция, никакие конституционные нормы, никакие законы там не рассматриваются. Пришел истец, он торговая корпорация, значит, они будут работать на него, потому что он платит налоги. А вы человечек, вы априори убытка-приобретатель, тем более вы бумажка. Все, вы понимаете, растождествляетесь, ребят, растождествляетесь. Вы есть человек, Бога-человек. Существо, наделенное высшей сутью. Понимаете, у вас есть все от Бога. Растождествляйтесь. Помимо вас, здесь живут другие существа. Они тоже имеют право на жизнь, они тоже существуют. Это не бред сумасшедшего, они тоже есть. Вот. Поэтому нельзя заявляться, как попало живой живорожденный. Они тоже такие же, но они не человеки. И в отношении них права человеков и естественные права не работают. Почему? Ну, потому что часть из них, например, это коренные народы, которые там прям выбери себе преференцию, да, и какие-то права на землю. Вот сейчас говорят, земли захватываются у нас там. Ну, давайте по факту. Вы в иллюзиях живете или вы где живете? По факту. Закон, где я не видела ни одного закона Российской Федерации в подлиннике. Не видела. Вы видели? Я нет. Как вы меня можете судить по тому, чего нет человека? Потому что не написано. Того, что не написано, не сделано, того нет, не существует, это иллюзия, невозможно меня по иллюзии судить, а вот я могу тыкать носом и рассказывать, что вы все, блин, нарушили кучу всего, кстати, вот кто не понимает, для чего я это все делаю, я поясню, я выискиваю в основном в своих документах, тоже пишу, что они нарушают, да, есть в морском праве такая статья, такая норма, которая говорит о том, что если должностное лицо совершил а, преступление, то есть он нарушил свою должностную инструкцию, то бишь законы той страны, то а, можно пожаловаться, и в отношении него будет возбуждено уголовное дело вплоть до лишения жизни. Вот такая вот есть норма закона. Действует уже, ребята, почти 200 лет. Все работает. Вот, поэтому... Я тут и веду такую работу, да, мне по большей части накопать побольше о преступлениях против человека. Вот И заявить, и пусть их всех там что-нибудь с ними сделают. Ну, потому что пойдем по морскому праву. Куда заявлять? В он заявлять. Он у нас он за это все отвечает. Да? В он у нас как раз-таки орган, который принимает жалобы на должностных лиц. И как раз-таки по морскому праву он с этими жалобами работает. Вот Как раз-таки по уголовным преступлениям против человека. Вот, поэтому двигаемся туда той дорожкой. Так, если сейчас у вас останутся какие-либо еще вопросы, я понимаю, что вам надо, чтобы это все улеглось, да, вот, улеглось, ребята, про иллюзии. Вообще тема такая очень странная. Значит, я прошу обратить внимание тех, у кого там всякие паники накрывают, по типу того, что мы тут фигней всякой занимаемся, да, а там к Китаю танки подходят, или там к Сибири из Китая уже там тысячу танков стоят. Ребят, вы эти танки видели вообще? Вы сходите, посмотрите. Ну, просто сходите, пересчитайте сами. Я не знаю, где они там стоят. Иллюзия, информационная война, провокация. Сейчас век информационных технологий. Провокация. Я звонил подруге в Китай, она говорит, у нас ничего не стоит. У нас вообще тут пьянка, гулянка, у нас праздник. день, это, У них праздник пряников ежегодный. Как у нас Новый год, так у них там пряники они раздают. Вот, поэтому, ребята, чушь собачья. Проверяйте новости, перестаньте смотреть телевизор, YouTube и всякую шнягу, которую вам впаривают. Вам могут под этим соусом впарить все что угодно. Война, кипиш, надо налоги поднять, надо там еще что-то сделать, вас побору усилить. Вы, вы вот этого хотите, да? Кто, кто мне там заявляет и говорит, что вы что, вы тут сидите, ерундой занимаетесь, вы ничего для людей не делаете. Ну, извините, для людей делаем, но это не за 5 минут. И не завтра это исполнится. А вот что вы делаете? Для людей. Вот мне хочется такой ответный вопрос задать всем, да, кто предъявляет претензии, там, что кто-то что-то не делает. Разберитесь, пожалуйста, с собой. А что делаете вы? А какой дорогой идете вы? И кто за вами идет, и кто вам в этом помогает, да, и или вы дорогой идете. Вот, и поможет ли эта дорога, вы вот со своими там, игрушками в песочнице разберитесь, а мы уж тут как-нибудь без вас тоже разберемся. Вот, ребят, в общем и в целом утрировано, конечно, ну как бы так попыталась более более понятно вам все рассказать, да, но если где-то что-то а, как-то вам где-то не понравилось уж задавайте вопросы уточняющие, да, где я что не так сказала, или вы не так поняли, или что-то где-то у нас мнения не сошлись по этому вопросу, потому что вопрос достаточно глубокий, достаточно широкий, и рассказать его в лайт-версии, вот так по верхам э, достаточно трудно, чтобы все все поняли, о чем идет речь, и, и что, как нам себя вести с морским правом, и как нам себя вести с СССР, и со всеми этими темами живых-живорожденных, потому что Читаешь законы, и волосы дыбом встают, особенно то, что написано в морском праве, особенно те прецеденты, которые там написаны. Да? Про красную ручку я вам уже рассказывала прецедент вот что можно лишиться, лишиться живота. Есть такой прецедент, когда человек написал красной ручкой, какое прошение? Красную пасту мы знаем, что э, это как раз-таки денежные обязательства. Вот, и у человека просто спросили, что вы готовы подтвердить, то есть залог внесите там какую-то огромную сумму. Кстати, вот залоговое производство в морском праве очень хорошо работает. Поэтому если к вам кто-то предъявляет какой-то иск, вы можете просить. а если я буду поврежден, да, вот, ну, как бы, что такое я буду поврежден? То есть если я понесу какой-то ущерб, кто мне его оплатит, кто мне его возместит? Я человек, мне должны возмещать ущерб. Поэтому если на вас компания какая-то подает в суд, пишите требования, да, предоставить залог на ту, на ту сумму ущерба, который просит компания. Пусть она залог предоставляет, этот залог идет на счет суда. И пусть вот он там лежит. Скажи, а я вот не уверен, что вообще тут компания готова что-то там оплатить. Да кто ущерб-то будет оплачивать мой? Давайте опекуна. Пусть опекун, значит, залог вносит. Да, если сейчас судья присудит мне ущерб. Кто-то же должен этот вот внести. Кто-то должен это оплатить. И тут совершенно спокойно, если судья а, против вас выносит решение, совершенно спокойно идете, подаете на возмещение, можете там найти своего опеку на через а, ваш индекс, если найдете. Ну, если не найдете, подавайте на судью, на те ведомства, которые ее спонсируют. да, Это Министерство финансов, это судебный департамент. Пожалуйста, подавайте, возмещайте. Вот, вообще без проблем. Можете в полицию подать. Если полиция бездействует, значит, возмещайте с МВД расходы. Кто-то должен возмещать ваши расходы. Вот, вот этой нормой тоже надо пользоваться, ее никто не знает. Все, ребята, на сегодня лекция закончена. Всем спасибо, всем пока.